И так, дорогие друзья, 1-0, счет по картам, новые патриоты выиграли карту Мираж, и теперь, если они выиграют карту Тускан, то они станут победителями со счетом 2-0 по картам, ну а если, а если, если, дамы и господа, конечно же, выиграет команда в оппозиции, то мы с вами еще и кэш посмотрим, Во, вообще круто, шикарно и здорово. Но по ножам, по ножам в этот раз новые патриоты не выигрывают. Если на Мираже сторону выбирали они, то вот на Тускане в оппозиции сами будут выбирать сторону. Они начинают в обороне, ну, неоднозначное достаточное решение. Я часто вижу, как на Тускане начинают в обороне, но это все, опять же, обусловлено тем, что а, стороны на этой карте максимально равны из всех остальных карт, и поэтому тут нет ничего... Удивительного. Можно начинать и в обороне, и в атаке. Тут скорее э, дело ну, сугубо личное для каждой команды. Э, кому как больше нравится. Э, расстреливают фишку. Ну, здесь довольно-таки банальный и простой пуш котов. Э, возможно, пуш с меда еще. Да, пуш с меда от Дуримара. Дурик открывает сразу от под двух оппонентов, выгребая по голове от топоти топота но ФФФ с Клёхой доделывает всю работу, по сути, конечно, за своих тиммейтов. ФФФ в результате дает два минуса, два минуса от Клёхи и один фраг от жопастого кота. Счет 1-0, открывают пистолеточку новый Патриот, как, в общем-то, это было опять же и на первой карте. На Мираже было то же самое. Составы не поменялись, но на всякий случай я вам их все таки озвучу топати да топота уничтожитель кроликов, Фишка, Сетрик и Добрыня. Команда в оппозиции. Ну а новые патриоты это Клёха, ФФФ, Сомчик, Жопастый Кот и Дуримар. Сейчас ребята с МАК-10-ми. Мбэшками, с чем только можно На перевес отправляются пушить соперников Ну, понимая, естественно, что соперники будут играть на пистолетах Остатки команды в оппозиции прячутся в доме Пытаются держать там оборону На случай, если кто-то придет их пушить Они будут этих кого-то расстреливать И отжимать у них девайсы Но я слабо представляю себе ситуацию В которой FFF пойдет кого-то пушить Дуримар отправляется на прессинг Погибает от рук Простите, топоти-топота. 2 хп остается у казаха из команды Инопозишн. И он просто очень неудачно спрыгивает с ящиком. Видимо, лодыжку подвернул. Ну, 2-0, дорогие друзья, 2-0. Хэдшот с ножа, так горела с них рандомная фигня. Да. О, да. Да. Я обожал в свое время, когда играл, когда ты выбегаешь на ножевой раунд, тебе прилетает нож в черепушку, и ты просто сразу отдыхаешь, причем это настолько обидно. Мне писать Гору Дамахи, заколебался уже Конор. Ну, бывает такое, не переживайте. Все мы учились в школах, кто-то продолжает учиться. Главное, будьте. Так сказать. Э... Ну, не понимающим. Вникайте, главное, вникайте в то, что вы пишете То есть старайтесь как бы понять каждую, каждое уравнение, да, так скажем, которое вы записываете В противном случае можно и не писать ничего вовсе, если вам это не нужно Но я для себя так определял, когда я учился в школе Я считал, если мне это не нужно, я это и не буду не писать, не ни учить, ничего с этим Ну это такое, опять же, я никого не призываю к этому Это анархия ну, что-то очень медленно игроки обороны на самом деле стягивались под ретейк, но наличие дефьюз китов у Добрыни в целом, естественно, позволяют победить. И мы с вами видим зеркальное начало матча, дорогие друзья, даже не зеркальное, а прям точь-в-точь, один-в-один повторяющая карту Мираж, где новые патриоты выигрывают пистолетный раунд, далее выигрывают антиэкономический и первый девайсный отдают. Напомню, там счет стал 2-2, и после этого, только после этого, новые патриоты потихоньку начали вырываться по раундам вперед. Ну, что, соответственно, переросло в итоговый счет первой половины 11-4. А будет ли здесь что-то... То же самое пока сложно предположить, но топоти-топота. Сделал энтри-фраг по Клёхе, важного достаточно игрока убил в составе команды новых патриотов, который на первой карте, по-моему, закончил на втором месте в своей команде по киллам. Первое место занял ФФФ. Топати топота еще один хэдшот с Калаша, но отстрел уже теперь переходит на новый, качественно другой уровень. Фишка, минус запасный кот. И сглазил я топоти, топота. На этот раз его перестрелял ФФФ. Ну, по точкой Б, разве что сверчки. Полнейшая тишина. FF остаются вместе с Дуримаром и Володя. Володя. Володя. Пора спрыгивать с ящика, наверное, Володь. У тебя всю команду убили. Как там вообще нормально живется? <с SVT> Вроде на этой карте Нави Эдвард дал эйс за контров. Да, за абсолютно правильно. На этой карте... Ваня Эдвард сделал тот самый незабываемый... Те самые свои незабываемые минус пять. Тут девочки, а ты материшься. А, это Конор, да, да, да. Специально учись, братан, потом будешь меньше пахать. Да, да. Александр, помнить э, мне... А, помнить мне, мы обсуждали профессиональное комментирование. Вы пробовались на канал? Ну, я написал, на самом деле, в, в парочку мест. Не буду озвучивать в какие, но была тишина. Ответа не последовало, так скажем. Бомбу на Тускан через ХЛТВ так и не видно. Да, да, 2020 год, мы по-прежнему не видим бомбу через ХЛТВ на фасткапчике. Ну, не на фасткапчике, вообще везде. Но, кстати, на Дасте втором, когда ее ставишь в угол, она тоже почему-то не отображается. Косяки, карты. Баги, баги, баги. Жалко. Согласен, согласен. ФФФ. А, 73 хп, 2 хп у Володьки Дуримара и 3 калаша против вот такого набора команды Новые Патриоты. Ну, скорее всего, это опять же изра... Господи, он сначала убил казаха. Казах понять ничего не успел. Потом тут же сам по голове получил. И тоже, по-моему, понять на самом деле ничего не успел. Володька <плодотный> Дуримар. <патриот> Дурик, Дурик, ты наш самый любимый игрок Весь чат топит Топит, топит за Дуримара Но Дуримар не вытаскивает счет 3-2, дорогие друзья В оппозиции играют эту карту Уже более продуктивно FFF норм сегодня выстреливает Порой, но FFF Вообще, в принципе, как игрок крут, безусловно, крут. Это было понятно с первых минут миража, во всяком случае. Да, может быть, не на всех картах этому игроку удается тащить неистово. Но как минимум на мираже. Да и, возможно, на тускане еще. Мы впереди посмотрим, что будет. По крайней мере, сейчас опять первое место в команде. Ну, явно у человека идет игра. Тут и думать не нужно. Раунд начинается с поджима малого квадрата. Также поджат мидл. Ну, собственно, все основные позиции уже контролируются игроками обороны. Команда «Новые патриоты» так или иначе будут выходить с самого очевидного. Ой, не дочекали Добрыню! И топоти-топота вместе с Добрыней на двоих разбирают весь этот раунд. Весь замысел команды «Новые патриоты» скатился в никуда. И если последует вполне себе закономерный вопрос «Почему?», да, все банально и просто. Не было необходимой информации Которую было необходимо получить В ходе э, Подготовки раунда Потому что не было очевидных Вестей с меда Володя Дуримар вышел в аркаду Забрал фишку, но топати-топотап -тапа Даблкил в ответ, килл в ответ Дорогие друзья, FFF И жопастый код против тройки соперников И, кстати, находятся они Друг от друга очень далеко Что очень сильно будет усложнять Проведение этого раунда для игроков атаки Им как минимум придется перегруппироваться Ну и определиться с точкой, куда они пойдут Ну а перегруппировка намечена на малый квадрат И по всей видимости это, наверное, будет точка Б. Ну мне слабо верится во всяком случае Что игроки атаки в трезвом уме находясь Будут пытаться разыгрывать middle вдвоем да, То есть тут, если уж и разыгрывать что-то То, наверное, либо а, зигзаг И дальнейший возможный отход на точку А. Ну, либо же пушить бананы, И пытаться заходить на спот Б Что, конечно, очевидно и навряд ли получится Поэтому раунд технически Завершить будет не очень просто Ну, грамотно, я имею в виду Технически его будет не просто завершить Но все будет Все будет в любом случае Завершение раунда последует и это все-таки, да, точка Б Сетрик, минус FFF и же опасный кот Получив информацию о сопернике Ловит флешку и погибает, дорогие друзья 5-2 В оппозиции! Пятый раунд уже забирают. Вот так вот. Хотя ведь я напомню вам, что по сути, фактически здесь сильная сторона — это атака. Что говорит о явных проблемах uh, у команды «Новые Патриоты». С введением атакующих действий на карте «Мираж» нужно немножко... Ой, «Мираж», простите. «Тускан». Uh, нужно немножко как-то перерабатывать, наверное, вот подход. И тогда будет все очень круто. И здорово но вот... Играть так, атакующую сторону Наверное, не совсем корректно По отношению к э, профессионализму Counter Strike, что ли Если можно, конечно, так выразиться Ну, топати-топота, кстати, на второй карте Тоже играет довольно-таки круто И исправно постоянно кого-то довырезает Ну, то есть он без минуса раунда По сути, не отдает В его статистике, кстати, уже 12 киллов И он является абсолютным фрак-лидером на карте Ну и Сетрик мне тоже нравится Он сидит на точке Б В целом в контакты в прямые не лезет Но если эти контакты приходят Либо к нему сами, либо он Участвует в них он, как правило, выходит победителем С одним С одним ХП, дорогие друзья ФФФ ставит два бесподобнейших Хедшота и приносит Третий матчпоинт своей команде Ну, я же говорю, сегодня у человека Просто праздник Сверхкрутой уровень стрельбы сегодня демонстрирует ФФФ. Но, опять же, справедливости ради, пока что он хуже, чем топоти-топотар. Пальму первенства неизменно... Что это было? Чё, э, вылет? Вылет у команды «Новые патриоты», дорогие друзья. Отлетел один из игроков. Attention. Пауза нужна. А, уничтожитель кроликов один против двоих остался. Ну и, видимо, сейв. Закономерный и последовательный сейв, дорогие друзья. Повезло. Повезло уничтожителю кроликов. Засейвился. Бот добавлен в команде новые патриоты. Я надеюсь, что это не на постоянку и пятый игрок все-таки вернется. И именно поэтому взята пауза, по всей видимости, коллективом новые патриоты. Но тогда нам ничего не остается, кроме как ждать. Ждать. А что еще может быть? Вот у Сомчика не задается. Ну, почему? Я, кстати говоря, напомню, что Сомчик э -э, по ходу э -э, первой половины на Мираже в обороне раздавал очень неплохо. Между прочим, в одном из раундов он, по сути, являлся сдерживающим игроком э -э, на точке А, который помог взять анти... Нет, не анти. Экономический. Форсбай. Когда у них был один Фомас, по сути, он там не сильно, конечно, помог, но он сдержал то есть он, может быть, много минусов с этого девайса-то и не сделал. Но, как минимум, а, держал соперника. Позволив перегруппироваться и еще и зайти в спину одному из игроков. Кстати, это как раз, по-моему, был FFF. Ну, пауза закончилась. Сомчик не вернулся. Вторую паузу, кстати, игроки атаки не берут. Нет, все-таки взяли. А вот Поэтому Сомчик был полезен на мираже в первой половине. Ну, вторая половина там прошла... Там каждый, наверное, по-своему отличился. Нельзя сказать, и кого-то выделить. Ну, а на Тускане, да, Сомчик пока раскрыться не мог. Ну и как вы видите, еще и ко всему вдовеск вообще, в принципе, вылетел. В CSGO, кстати, пробовал Тускан сыграть. Как по мне, намного лучше версия с фасткапа, когда мы нифига не видели, бегали. Нет, я новый э, Тускан, вот который вот, буквально только недавно, да, там презентовали, на нем не был. И даже, кстати, обзоры с ним так краем глаза только видел. Надо будет как-нибудь посмотреть, а может даже из зайти побегать. Что-то у Дуримара не идет игра. О, Гай Модис, да когда же она у него идет? <laughs> Я не знаю, когда она у него идет. Там, правда, ребята, как на паблике, из-за того, что карта хайповалась Олдами, на, на нее все комьюнити сбежалось. В итоге 80% наших игр были легчайшие, ибо челы не понимали, что делать. Ну, современный Тускан, чтобы отыгрывать да, на... в Counter-Strike Global Offensive, Мало просто уметь играть в Counter-Strike Global Offensive, по-хорошему надо еще и уметь, э, в принципе, Тускан играть, да, то есть, поэтому надо уметь играть в 1.6, и вот, и вот он, камень преткновения, потому что многие ньюфаги в 1.6 не играли, и поэтому для них что такое Тускан, абсолютно хз, что это такое, кстати, я не прибавил раунд, да. Так, полезен, но стрельба не идет у него сегодня. Что на первой карте не особо, что здесь ноль фрагов. Ну, это да. Это факт. Это факт. Но были. Были, были все-таки полезные моменты. Да, их было немного, но они были. Как минимум парочка. Конечно, если мы будем говорить, внес, внес ли Сомчик... Какой-то весомый вклад в победу своей команды. Ну, наверное, объективно тот же самый FFF и Клёха внесли куда больший вклад в свою команду, чем э, в, в победу своей команды, чем э, Сомчик. Но если мы, например, будем сравнивать Сомчика с Дуримаром, то тут, тут вариант очевиден, да. Так, не вернулся у нас, дорогие друзья, Сомчик Паузы отгремели Там даже одну паузу, по-моему, успели взять игроки обороны Но, к несчастью, клад выносит только Дуримар Ну, не без этого, не без этого Вы думали, Дуримар на самом деле тренировал команду Новые Патриоты И именно поэтому они так хорошо играют а Клёха погиб быстренько, зашел за бота И уже с бота делает два минуса, дорогие друзья топати топота отличный хедшот по Дуримару надо забирать еще одного на котах. И нет, стрельба в этот раз подводит. Жопастый кот перестреливает оппонента. Сетрик остается последним. Ну и его неизменная позиция на точке Б автоматически его оставляет вне игры. И навряд ли здесь можно надеяться на выбивание. Ну, можно пойти что-то пораскидывать. Но убивать четверых, дорогие друзья, это тяжело. И, наверное, не в этот раз. Поэтому добавлю заранее. Матчпоинт матч-поинт команде «Новые патриоты». И давайте постепенно понимать ситуацию, в которой «Новые патриоты» соперников-то своих догнали. Да, начало было не очень хорошее, не самое свежее, наверное, правильнее сказать. Но оно уже в продолжении, это самое начало, уже выглядит куда более перспективно для «Новых патриотов». Но и в оппозиции во второй половине тоже могут быть в ударе. Атакующие действия на карте Тускан порой проводить можно ну, настолько ювелирно, точно и хорошо, что этого будет достаточно для того, чтобы побеждать. Кто-нибудь знает, когда Нави будут играть. Ну, Нави в 1.6 уже точно не будут играть, а в CSGO. Не знаю. Ну, в Дот тоже не знаю, когда они там будут играть. За Нави не слежу, в принципе. Уничтожитель кроликов уничтожил Дуримара. Володя, зайчик Володя, отправился в следующий раунд. Клеха ни хрена себе раздает какие штуки. Минус от же кота. топоти топота и сеттрик. Ну, сеттрик, как вы понимаете, под точкой Б находился, как всегда. Топати Топота попал в голову ФФ но предательская МК имеет меньший демейдж дилинг. И поэтому попадание в голову Топоти-топота как раз таки оказалось фатальным. А вот его соперник выжил. Три хп осталось у ФФФ, он еще и снайперскую винтовку засейвил, сет-трик с одним минусом погибает, и вперед вырываются новые патриоты. Вот она проблема, о которой я и говорил, в общем-то. теперь у команды в оппозиции, позиция догоняющих. Но, опять же, учитывая факт того, что они играют за слабую сторону, ну, это как-то компенсируется, наверное. Нави не будет, у Эдварда глушитель с юспани откручивается. Есть такой, есть такой. Он у него уже закис там просто. Так, ну что, забегает на мидл Володя Дуримар. Всеми любимый каэсер. Делает минус по топоти-топота. Бомбу поставить, к сожалению, не успевает ввиду очереди в спину от фишки. Но раунд заканчивается астрономически быстро, дорогие друзья. Снова остается последний игрок. Это Сет Трик, который постоянно дежурит на Б. И постоянно туда к нему никто не приходит. Мне кажется, уже... Надо перестать, в принципе, удерживать точку Б, потому что никаких перспектив в удержании этой точки. Но лично я не вижу, туда просто никто не ходит. Здарова, Саша, лучшие видеоролики Black Cup. Black Cup, приветствую вас, многоуважаемые ММОИ. Редко вы что-то в последнее время появляетесь на трансляции. Но большое спасибо, что не забываете и все-таки приходите. Клёха проиграл перестрелку с Сеттрику. 40 хп остается у Сеттрика. И Сомчик все-таки возвращается, дорогие друзья. Кстати, кстати, Радо говорил, что у Сомчика 0 в статистике. А на самом деле 0. Ой, 0. Господи, а на самом деле нет. У него минус 1 в статистике. Вот такие дела. Минус 1 на 7. Хуже может быть только минус 2 на 7. Ну что, дамы и господа, 7-5. Новые патриоты в шаге от победы в первой половине, а у команды In Opposition чуть-чуть отказала экономика. Ну вот самую малость прям. Клёха погибает в перестрелке с кральчачьим Киллером. Наверное, можно выразиться так, да? Наверное, это не ошибка. Сомчик и FFF по фрагу. Еще один фраг от FFF. Жапастый кот прикрывает своего товарища по команде. Сет-трик взрывает. Все-таки ФФФ выжить не удается. И на этот раз сет-трик наконец-то в споте А. Не Б, а А. 1.19, простите, ХП. Но здесь Володя не промахивается. Первый, на мой взгляд, прям основной такой момент, где Володя помог реально своей команде выиграть. Володя, мы тебя любим. 8-5. Первая половина за командой «Новые патриоты». Все-таки они ее выиграли, даже невзирая на то, что проигрывали. 10 сентября стал отцом. Ой, мои поздравления, Black Cup. Мои поздравления. Дай бог вашему ребенку вырасти, быть достойным человеком, не разочаровывать вас и быть здоровым, что самое главное. Пусть у него в жизни все сложится хорошо, ну а вы будете радоваться каждому мгновению прожитому... В новом ранге, так скажем Который а, именуется как Отец 8-5, дамы и господа Мы тапоти, топота та последний И, как, соответственно, несложно догадаться это уже далеко не 8-5, это уже 9-5, да, потенциально, потому что топати топота без дефьюз китов, даже если бы они у него были, он без нормального девайса, поэтому такое, ну, не выбивается. На мой взгляд, опять же, если игроки атаки, конечно, подставятся, тогда да, такое можно выбить. Но в этот раз подставляться никто не планирует, судя по всему. Ну и топати топота поэтому топает себе потихоньку во вражескую базу и там пытается спасти... Uh, свой девайс uh, <реклама> Спасает Не только спасает девайс, но еще и клёху убивает Вот вам, дорогие друзья Прикол, вот этот прикол 9-5. Кстати, как вы могли заметить, я немножко поигрался с коррекции Теперь карта не такая ярко-желтая, как была. Все-таки я немножечко э, посравнивал с теми самыми предыдущими стримами на своей предыдущей сборке. И понял, что да, я немножко пережелтил ее, поэтому теперь... Желтого в меру Он не кажется таким ворвиглазным Жопастый код на ноге Просто открывается в точку Ждет, ждет Кого-то хочет увидеть Клёха обрубает уничтожителя кроников, Но при этом потеря трех игроков Атаки, это немножечко несоразмерный Конечно, размен для занятия Точки А, вот Клёха остался один Минус фишка Ну, снайперская винтовка здесь и самый, конечно, товарищеский девайс в вот такой ситуации. Тут просто миллиард гранат прилетает, попытка выжить. <laughs> ну, сет-трик здесь, конечно, таранит оппонента. Счет 9-6, дамы и господа. И 9-6, кстати, вполне себе неплохой счет. Счет, который, как я считаю, может довольно-таки неплохо сыграть на руку команде In Opposition. И могут могут реально э, сыграть во что-то хорошее и даже победить и вывести ситуацию на карту кэш а ведь именно карта кэш является сегодня же десайдером этой встречи. Ну, смотрим, Володя Дуримар. А, минус 2 на Юспе, но при этом минус 2 от игроков атаки также прогр прогремело, да. Собственно, здесь у нас начинается ретейк. Минус финка. Финка. Что сказал финка? Фишка. Конечно, фишка. А, ну и бомба тикает. Да, фьюзки у Дуримара имеются. Размен. Топоти-топота последний. Позиция, ну, очень прям мертвая А Володя Дуримар, ты чё? Заболел, что ли? о Понятно. Понятно. Ну, я бы за такое взял кирпич, Володя дал бы по затылку, на самом деле, если честно сказать-то. Девятихиповый соперник в тот момент, когда Топоти-топота сумел перестрелять жопастого кота, да, если я не ошибаюсь... А, Володя, если бы стремился бы на точку Б То вполне себе легко И непринужденно Выиграл бы на ней перестрелку Однозначно И выиграл бы раунд, потому что у него были дефьюз-киты. но он решил продать свою команду Хороший продавец Володя Хороший продавец Володя Дуримар но это его, знаете, это сказывается его киберспортивное прошлое. Когда он играл в команде Хайрод Киллер, у него была такая должность. Знаете, вот есть должность ингейм-лидер, там, энтрифрагер и так далее, да? Вот у него должность продавец. Уничтожитель кроликов два минуса, ну, точка, разумеется, зачищена. Тут уж э, глуп с этим спорить. Володя может, конечно, попытаться здесь что-то отбить. Очевидно, что бомбкерри где-то находится в сайде, но... Нет. Но, но нет. 9-8. Володи... Володе была какая-то тактика, он ее придерживался. Да, мне тоже, кстати, очень как-то странно показалось, что он действительно ведь делал что-то, что... Это было что-то осмысленное, так скажем. да. То есть он сидел и конкретно ждал, что игрок атаки будет выбегать на банан. С чего бы, блин, вдруг, когда там установлена бомба, он будет выбегать на банан. Это странно. Просто Володя, мне кажется, решил вылезти с лоутаба, а то у него ну 9 на 16, он расстроился. Хотя Сомчику тогда уж в пору расстраиваться. Все-таки 0 на 11. И FFF минус 1 единственный. Минус один, один единственный фраг всего-то на всего. Плохо, плохо на диглах отыгрывают ребята из команды «Новые патриоты». Но респект команде в оппозиции. Ребята действительно показывают, как надо играть в атаке. Вот эти быстрые побегушки, жесткие перестрелки. Даже и минимум раскида к сожалению. К сожалению, можно было бы гранат добавить чуть-чуть больше. Но все-таки это работает. Это работает, как я всегда говорю, даже немножечко лучше. Объективности ради Володя Дуримар Вместе с Солнчиком, Клёхой Короче, <laughs> всей командой Прибежали, запушили Вот вам и быстрый выход да? <laughs> Не стали закупаться, просто на диглах Прибежали и забрали победу Парадоксальнейший раунд вообще Поменялись, так сказать Новые патриоты сохранили за, за собой Право атаковать и Успешно выиграли Володя хорошие тактики Очень, очень Володя, он вообще тащит Тащит команду На дно только, правда Но тащит И вот все. Команда в оппозиции Теперь что а, пытаются здесь сделать? Подсадка, да? Подсадка Ну, то есть как, не подсадка, вернее Туда можно запрыгнуть Но просто зачем? Чтобы просто что? Это загадка, дорогие <Свец> Вот вам, пожалуйста Дуримар Из коннектора Вырубает фишку ФФФ уже на поджиме, естественно, малого квадрата Ой, Клёха Ой, Клёха По его просто Да ладно Но все таки вырубил уничтожителя кроликов Следом еще и топоти-топоту И Добрыня последний <свец> Неожиданно Никто не ожидал, что Добрыня будет в спине стоять Ну что? 74 хп Ого И вот он, Сомчик, дорогие друзья Это Сомчик Второй фраг Ну, точнее, третий фраг за эту карту, дорогие друзья Но довольно важный на самом деле фраг Фраг, который э, все-таки приносит победу в раунде Потому что если бы он эту перестрелку проиграл Черт его знает, что там случилось бы с экономикой Черт его знает, как бы там сильно лихорадило бы дальше или же не а, лихорадило бы Экономическую составляющую новых патриотов В любом случае победка все-таки победка а, Жопастый кот Даблкил на третьего не хватает Что вообще произошло? Чё просто какая-то мясорубка случилась Уничтожитель кроликов остался один У него есть автомат Калашникова И целых два оппонента на карте Это Клёха и ФФФ ФФФ, кстати, без девайса вообще По непонятным на самом деле причинам для меня Успел убежать на точку А, уничтожитель кроликов, но так думают игроки обороны, что он успел убежать на точку А. На самом же деле, он на точку А и не планировал убегать, и здесь его перерезает Клёха, дорогие мои друзья, 12-9. Гениально сейчас пытался сыграть игрок атаки, но не менее гениально был прочитан игроком обороны. Здорово, дядька Нож Удачного стрима, сверхкрутой игры Торонтич, приветствую спасибочки большое тебе тоже, всех-всех-всех благ Присаживайся Поудобнее Три раунда разницы, дорогие друзья Как, в общем-то, было на старте второй половины Пока новый патриоты с трудом Но ее умудряются сохранить Сомчик, хороший спрейдаун, минус два Добрыня забирает Дуримара и Сомчик отправляется на поджим Меда. Но поджимать здесь особливо-то нечего. Аж опасный год, вот, кстати, поджал гораздо круче. Поджал и сделал аж целых тоже два минуса. Добрыня подарил ему Клёха, по сути, сейчас возможность сделать килл. Не, не сразу убив его, но ну, не получается опять даже здесь, к сожалению, реализоваться. Счет становится 13-9. Я в очередной раз, дорогие друзья, так да, как вижу сообщение в чате сейчас от э, Мусе Алиева, что третья карта, возможно, только в случае победы команды в оппозиции. И если команда в оппозиции не сумеет вытянуть карту Тускан, то на этом трансляция подойдет к завершению. Пока что. К сожалению для большинства, наверное, зрителей э, и ценителей большого потного КСа Нету пока шансов Ну, нет, шансы есть Но вы видите, к чему все идет, да? Леха, как только дым развеется, скорее всего вырубит э, Да Вырубает Правда, конечно, мог и, по... и сам погибнуть, но повезло Повезло срубить Добрыню Счет 14-9 Dark Meta. Доброго времени суток. И вам тоже добрейший, не знаю, что у вас, вечерочек, наверное. Но, может быть, и не вечерочек. В любом случае, вам тоже доброго времени суток. И приятного просмотра. Ну, два раунда, между прочим, два раунда. Это уже точка, так сказать, невозврата. Черта, через которую, наверное, лучше все-таки не перешагивать. Да, подсадочка, да? Фирмовенькая подсадочка, дорогие друзья. Не сумел подсадиться, походу, делом. Да. УФФ, это, по-моему, был, да? И вот вам, пожалуйста, отворот. Поворот. Сомчик через дымы пытается найти соперника. Находит. Находит. И добивает его. Уничтожитель кроликов рассыпается. Клёха с Сомчиком остаются вдвоем, А тапати там на банане рядом с ним Добрыня. И они оба убили Сомчика. Клёха. Ну, не знаю, зачем Клёха принял именно такое решение. Я бы сыграл чуть более осторожно. Наверное, может быть, даже позволил бы своим соперникам чуть шире двигаться. Но ни в коем случае, опять же, не претендую на то, что именно так надо было сыграть, как я говорю. Вполне себе, возможно, я тоже не прав. Ну, возможности есть. Есть. Пятнадцатый не отдан. Есть шанс э, доиграть... Даже не до овертаймов, а выиграть в основном времени. Но, конечно, очень много переменных в этом уравнении. И решать их, конечно, только может команда in opposition. Три в три. И фишка. И Светрик. Дуримар остается вместе с Сомчиком вдвоем. Ну и, прям таки скажем, не самое сильное звено осталось у команды «Новый патриот». Вот Сомчика вырубили. Дуримар, если сделает три минуса, принесет 15-й раунд команде. Но, серьезно, вы верите? Вы верите в это? Ну, один. Кстати, без потерь лайфбара. Один минус есть. И все. <с> и все. 14-11, дамы и господа. Камбэк. Тут только камбэком эту ситуацию называть. Ну, и никак иначе. Саня, когда Нукус играет? Толик без понятия. Честное слово. Без понятия. Когда-то будут играть? Когда будет турнир э -э городов? Узбекистане. Очевидно, что команда из Нукус примет в нем участие. Но когда этот турнир будет, пока сложно сказать. Ориентировочная дата. Конец сентября. Начало октября. Добрыня. Минус Клёха. Энтри за атакой. Ну и точку Б здесь распаковать. Точку А простите, распаковать. Здесь много особого мат на самом деле и не требуется. С разменами дальше можно продавливать. Потому что размены теперь игрокам атаки выгодны. Их больше. Жопастый код и Дуримар с Сомчиком. Ой, Дуримар, Володь. Володь! Ну, порезал, кстати, Батита Пату. Не убил, конечно. Но что-то Володя там мутит. Что-то мутит. 14-12. Всем привет, я присоединился Первая карта какой была? Первая карта была Мираж И победили на ней Ребята из команды Новые Патриоты Вот, а собственно сейчас Тускан, и на Тускане вообще-то Так-то уж не сильно понятно Кто победитель, да? Совсем непонятно Даже, я бы сказал Тут и камбэки, и овертаймы Абсолютно все варианты развития событий Могут быть Действенными и... Действительными, да? Клёха! <звы> <звы> <звы> <звы> Володя! Мечту свою исполнил. Все-таки зарезал Сет-Трика. тапати тапата. погиб также в перестрелке с Дуримаром. ФФФ вырубил еще одного соперника. Я напоминаю, дамы и господа, это был Дигл Бай. Пять Диглов, дорогие друзья, было у команды. И на позишн. и только один минус от уничтожителя кроликов. Сумел реализовать игрок атаки. 15-12. Матчпоинт. Теперь уже выиграть в основное время не получится. Только допы, только допы И только через овертаймы Команда в оппозиции Могут э, попытаться выйти на третью карту И стать победителями данного шоу-матча Это ГГ Мартин, не знаю, писали ли вы раньше В чатике, я не видел На всякий случай говорю вам еще раз Здравствуйте Клёха, хороший спрейдаун в смоки. Умудрился там забрать Добрыню Еще и Сомчик один минус сделал В общем Дымы прошиты насквозь. А чё Сомчик в пол стрелял? Ну не, я понимаю, он решил там в дыму кого-то прожать. Но не в пол же стрелять но все таки Три игрока атаки. остается против четверых игроков. Клёха. Разменялся. ФФФ прячется. 100 хп, кстати. Но тут надо выигрывать игрокам обороны. Причём ФФФу надо выигрывать практически в соло. Сомчика убили. <смех> <смех> Ой, ну ФФФ, конечно, спецом сейчас отдал раунд, я, конечно, не приветствую такую, как бы это правильно выразиться, такой парашный мув. Но, ну ладно. Но, но понимаю, что такое бывает. Да, ну просто сейчас можно докатиться до допов, до На допов, например, еще и проиграть. Но такие мувы, конечно, делать немножечко неспортивно, не при таком счете, как минимум. да. Ну, банда с ножами, да, это... до до до до до до Отдачи пятнадцатого... Ой, четырнадцатого, дорогие друзья, да? Дуримар-то тут у нас не тащит однозначно. Но вообще, кстати, вот Дуримар сейчас надо было резать, объективно. Чтобы неповадно было с ножами на соперников бросаться. Сколько каток я слил, давая фору. Во-во-во, Мартин, я об этом и говорю. а теперь у нас последний раунд основного времени. Ну, а теперь у нас последний раунд основного времени. Либо команда «Новые патриоты» выигрывают, либо мы смотрим с вами овертаймы. Других вариантов, в принципе, здесь быть не может, поэтому давайте смотреть. Жапастый код! Клёха! Аркада хорошая какая? ФФ с Дуримаром остаются вдвоем. Дуримар минус топатита, пота Добрыня в соло. 47 хп. 47 хп. Патриоты не наигрались, захотели третью карту. Вполне возможно. ФФФ, наверное, будет пытаться резать, я так думаю. Или нет? Добрыня зачекал Дуримара. У Дуримара 61% здоровья, и Дуримар убегает обходить своего визави. Добрыня же решил, кстати, пушить своего визави, что очень интересно и, на мой взгляд, немножко неоднозначно. Итак, ФФФ. Увидел проскакивающего соперника. Почему-то Дуримар продолжает идти на шифте на точку А. То есть ФФФ ему информацию решил не давать, да, по всей видимости. Ну вот эти вот приколдес, конечно, да, смотри, что делается. Попрыгунчик. Добрыня. Кстати, как-то тоже неспешно действует. Еще и довольно-таки громко действует. Я вообще не сильно понимаю, что получается. Но, ну, ГГ, наверное, да? Учитывая время, дамы и господа, все таки это, наверное, ГГ. Потому что таймер через 14 секунд а, напишет нули. Через... <звы> <звы> Дуримар лах. Просто лах. Да, и ФФФ, дорогие друзья, последний минус с ножа. Ну, на поножовщину согласились. Хотя, кстати, можно было спокойно сейчас... А игроку атаки сделать минус с дигла ну типа обмануть соперника и просто взять короче в него стрелкануть <laughs> и 15-15 играем допы да но дорогие друзья нет все намного проще а, это 2-0 Дамы и господа, команда, новые патриоты становятся победителями этого шоу-матча со счетом 2-0 по картам, выиграв Мираж и Тускан. Ну и попутно лишив зрителей и своих соперников и самих себя тоже э, возможности поиграть и посмотреть э, карту Тускан, ой, Тускан, простите, карту Кэш соответственно.